показываем машинку Идеально подумаем в идеальном состоянии смотрита своих денег всплыть смотри будешь смотреть да давай глядя ну, что с мотором да пока сбоев не давал. Мосты все работают? Конечно. Рация есть? Рации не могу. Сняли как обычно. А то что за игрушка? Сейчас посмотрим. Есть же там труба. Ольгинская. Ага. Если интересует. Конечно интересует. Можем поговорить. Ага. Подарочки. И сработает как часть. Ну, я понял. А Ладно, за бэттер давай как договорились. Ну А за эту штучку давай в рублях. В рублях? Ну гривны нету реально. Если ты говорил, 20. что подарок будет, блин, но блин, ты ж не сказал, блин, ценовую политику. Есть рублей с тобой. Сколько? Давай Сотка. сотка. Покер с ним давай. Да. Это за битом. Нравится тебе этого клима? Да все как в аптеке, как БТЭ так и там. А это вот за да эту штучку? Настоящий. Я их никогда не видел Ну что, скоро увидишь, скоро везде будут